И у меня вопрос, какую жизненную ситуацию, что вы хотите решить? Для тех, кто не знает, меня зовут Игорь Ванилов, я тренер личностного роста, я бизнес-тренер, я коуч, я очень много занимаюсь лет саморазвитием, я занимаюсь энергетикой, я тренер университета единства индийского, там учился, умею передавать всякие разные энергии полезные, я мастер рейки, я начал очень рано читать литературу, Серьезную? Ну и в общем, начал собой заниматься и себя исцелил. После этого я для себя осознал, что человек может вылечить себя, любой человек может себя вылечить. Во-вторых, я считаю что любой человек может вылечить свою эмоциональную болезнь. Это два. И я считаю что любой человек может справиться со своими мыслями. Это 3. А четыре, наверное, то, что важно сейчас, для многих очень важно. Человек любой может вылечить свое материальное положение. Любой человек может поставить перед собой задачи правильно, правильные цели и с помощью специальных техник, специальных практик э, прийти к успеху. Причем мои практики, мои техники, они не внешние. Они бывают внешние, но не все. Редко. А в основном это работа над собой внутри. Это медитация, это энергетические практики, это дыхательные практики. Это различные методики работы со своими эмоциями. Это различные методики работы со своими мыслями. И мы этим занимаемся вот уже, ну я лично занимаюсь уже много десятков лет. Какие у меня результаты? Два с половиной месяца назад я заявил на таком же тренинге, я сказал, что, ребята, я начну заниматься больше. То есть я объявил, что я буду заниматься неделю конкретно тем, чем я, в общем-то, занимаюсь всегда, уже давным-давно. Какие-то какие техники, какие-то гимнастики, какие-то зарядки, наверное, все делают. Да? Но я объявил, что я буду делать это два-три раза больше каждый день и посмотрим на результат. Через неделю у меня было... Вырос, выросла моя прибыль в, ну, в разных направлениях бизнеса, в котором я занимаюсь. Прибыль выросла где-то примерно на 800% за неделю. За неделю практик, 800% поднялась. А на следующую неделю к этим 800% еще в три раза поднялась. И я в общем-то доволен. Во-первых, энергия появилась, намного больше энергии я стал справляться с проблемами, какими-то физическими проблемами вообще ну, быстро. Сам смысл того, что когда у человека энергетический потенциал повышен, то у него, у него его проблемы решаются намного быстрее. Это раз. Второе. Цели. Я стал смотреть, как цели исполняются. Это просто, это просто шикарно. Даже то, что я себе не предполагал. Мы ставим теперь цели на все. Да? Ну, у нас работа такая сейчас Идет такая работа, что мы не просто научились цели ставить, мы ставим, учимся цели ставить на все. Почему? Объясню. Для того, чтобы люди научились мышлению другому, чтобы они научились по-другому думать. И я смотрю, как у меня за последние, наверное, 2-3 недели исполнились сразу, не в списке сразу несколько целей исполнились, причем так, что я вообще не ожидал. Это очень тоже радует. Ну плюс мне пишут наши участники, пишут, какие у них события происходят, что они меняются реально в мировосприятие, характер, настроение, уверенность в себе появляется и ну дальше, наверное, очень сильно зависит от того, кто какие цели ставит. Для, у кого-то кого очень важно это здоровье ребенка, для кого-то очень важно свое здоровье, кому-то очень важно отношения в семье наладить, кому-то в принципе найти отношения, кто-то в бизнесе в своем работает, кто-то еще, ну то есть основные направления цели, я вижу, что у людей это происходит. У некоторых сразу какие-то цели исполняются очень быстро, очень быстро исполняются. У некоторых не так быстро, но я вижу, что процесс идет. Кардинально жизнь изменить можно только внутри себя, вовне она вязкая, да, физический мир вязкий, и не так быстро это изменение происходит, как хочется. Но мы работаем над этим, и я вижу, как у людей получается.